Всем привет, друзья! Я приглашаю вас на мероприятие компании «Женес Глобал», которое будет проходить в городе Милан, Италия с 18 по 20 октября 2019 года. И я объявляю конкурс на лучшую кандидатуру, э, которой мы сможем оплатить перелет в Милан и обратно, проживание в Милане и мероприятие компании. Три сказочных дня! Вы увидите масштаб компании, вы познакомитесь с хозяевами компании, вы увидите какие есть цели у компании, и вы сможете там принять решение о сотрудничестве. За дополнительную информацию вы обращайтесь ко мне в личку, мы обговорим все условия, и если вы нам подойдете, мы сможем вам оплатить эту поездку в Милан. Если же нет ничего страшного, останемся друзьями. Я желаю вам всем удачи, пока-пока.